Подбегает дочка к отцу и спрашивает, «Папа, пап, а что ты нам подаришь с мамой на 8 марта?» Отец так недолго думает, «Линейку я вам подарю! Пап, а зачем нам линейка? А чтобы вы хрен мерили, который вы мне с мамой на 23 февраля подарили!» Приходит мужчина в ювелирный салон. Продавщица к нему подбегает и говорит, «Мужчина, как хорошо, что вы к нам зашли. У нас сегодня скидочки 20% как раз к 8 марту. Вот я могу вам предложить кулончик. Такой красивый. Как раз вашей девушке подойдет». Мужчина так грустный стоит, поднимает глаза, смотрит на продавщицу и говорит, «Да нет у меня никакой девушки», — продавец, «да не может быть, такой симпатичный, галатный мужчина, и нет девушки, да я не поверю», — мужчина отвечает, «жена не разрешает».